С вами снова Валентин и наша очередная рубрика «Сделай сам». Сегодня мы рассмотрим шкаф-купе. Я расскажу вам подробно, как я его делал. Постараюсь не упустить никаких деталей. Покажу чертеж. Ну и если кого-то заинтересует, то пишите комментарии под видео. И я вам буду сбрасывать в электронном виде чертежи. Итак, значит, шкаф-купе. Процедура изготовления шкаф-купе у меня начиналась с того, что я чертил чертеж. Данный чертеж это уже я перерисовал, потому что тот мой первый был нарисован от руки, так на скорую руку, и только я бы в нем разобрался. Значит, смотрим сам чертеж купе ну и тут далее подробно расписана каждая деталь что где кромкуется на этом остановлюсь в другом видео по чертежу или точнее будем по порядку будем идти по порядку сразу смотреть и буду сразу показывать все подробно значит я нарисовал чертеж Нарисовал все размеры и далее Обратился в компанию Кому будет интересно Я потом Сброшу сайт Где я заказывал в Киеве Вот Дал все размеры Мне все попилили, покромковали Там где мне надо было Ну а дальше полностью сборка я собирал Занимался полностью сам Значит Приступая к сборке шкафа купе нам понадобится зерло под конформат. Оно выглядит вот так. Сами конформаты. Дальше минификсы. Как крепить на минификсы, посмотрите. Вот в этом видео. Саморезы. На 16 это для крепления направляющих для шухлядок. Магниты мебельные. дрель-шуруповерт лучше на аккумуляторе вот он у меня маленький, компактный но выполняет очень много функций ну а также уголок металлический для крепления к стене самого шкафа у меня шкаф без задней стенки ну и сам дюбель я использую вот такие, они очень прочные. Подходят как по бетону, так и для кирпича. То есть и очень крепко держится. Ну, приступим. Начнем по порядку. То есть начнем, например, с двери. С двери шкафа купе. Вот. Я ее заказал уже сразу в сборе. То есть сам я ничего не делал. По дверям. И чтобы заказать дверь, ее можно заказать не просто там зеркало, а, например, глухую там из ДСП тоже, оно будет дешевле. Надо указать внутренние размеры шкафа. У нас, вот указано вверху, 2392 на 1500 раздвижные двери. Указывайте размер, и они вам полностью их собирают. То есть, поэтому останавливаться на дверях сильно не будем. Вот они уже готовые мне приехали. Я как только установил в направляющие. Поставил. Это очень легко. Здесь наклеил эту буферную ленту. Для того, чтобы стопыли удары притормаживала. Вот. Здесь ленточка снимается. Есть отверстие для ключа которым вы крутите, регулируете высоту колесиков, на которых оно ездит. То есть, даже если пол неровный, это очень удобно, можно подрегулировать. Ну, собственно, все. На дверях больше останавливаться не будем. Давайте дальше. Значит, сборку я свою начинал с того, что сначала я взял дно, на шестьсот дно шкафа значит взял вот это дно и взял 6 мебельных ножек они по 7 сантиметров высотой пластиковые значит вот Планочку сняли. Вот видна ножка. Раз, два и вон там три. Соответственно, их здесь шесть штук. Этих ножек. Ножки регулируются. Здесь в дне просто крутятся отверстия. В нужном вам месте небольшое, там ну, 10 миллиметров максимум. Ну там смотрите, какой вам надо по ножке. И потом ключиком эта ножка регулируется по высоте. Это нужно для того, чтобы выставить шкаф по уровню, потому что пол неровный и где-то можно приподнять, где-то опустить. Понятно. значит сделал я нижнюю часть поставил на ножки дальше взял одну боковую она у нас вот боковая стенка взял боковую стенку вот эту и прикрутил конформатами с той стороны оттуда напрямую сюда, на три штуки, три комформата. Ну, выставил место. Ничего там не заклевал, его не видно. И придвинул сюда, в угол уже потом поставил. Значит, выставил в угол. Следующим шагом я взял и делал внутреннюю часть. Внутреннюю перегородку, которая идет всей длине значит средняя перегородка вот она у нас здесь указана. видно она идет от самого верха до самого низа значит внутренняя перегородка у нас короче чем две боковых стены это для того чтобы наши двери они не цеплялись и спокойно ездили Ясно. Так, внутреннюю перегородку я установил внизу на мини-фиксы. Вот он, на мини-фиксы. Там три штуки поставил. Есть. Вверх же я закрепил. Как лучше показать? на уголки вот уголок видно его ну изначально вам понадобится помощник один человек придерживает внизу две стороны а один встав на табуретку заносит верхнюю часть и прикручивает ее наживляет на уголки вот здесь тоже видно уголок все как бы у нас готова боковая серединка следующим шагом берем при этом у нас уже висит верхушка и мы берем следующую боковую стенку и прикручиваем ее тоже на конформаты отсюда с этой стороны, а вверху мы крепим на уголки. Можно использовать можно использовать мебельный уголок, он пластиковый, вот более красиво смотрится и можно подобрать по цвету. Это уже в зависимости какой цвет вы будете в шкаф купе использовать. Все, то есть у нас уже готово вся коробка. Предварительно же, конечно, мы смотрим, чтобы у нас низ был выставлен по уровню, нижняя часть. Мы выставляем по мебельным ножкам, покручиваем все там, чтобы у нас стало все по уровню ровненько. Прикрутили. То есть у нас получилась такая коробка, готовая, посередине перегородочка. Все, всего этого у нас еще нету ни дверей, как бы ни направляющих. Нету. Следующим шагом это было то, что мы берем и устанавливаем полочки. Полочки у нас с правой стороны. Значит, смотрим. Вот полки. Три штуки. Вот они. Раз. 2 и 3. Они все одинаковые. Поэтому с кромкой 2 мм ПВХ. И устанавливал я их на такие вот мебельные держатели, которые стяжные. Они не только просто на себе держат полку, но и являются дополнительным креплением каркаса. Потому что здесь этот мебельный держатель вкручен в стенку на саморез. А здесь от него отходит такой штрек вверх. Мы аккуратненько сверлим отверстие нужного нам диаметра, оно там маленькое. Вставляем туда этот полка держатель И когда мы прикручиваем к стенке, соответственно, у нас оно держит стенку. Не просто там эта полка лежит на ней, оно является как дополнительным крепежом. На 4 полка держателя этого достаточно. Достаточно. Вот. Так же самое у нас это и эта полка. После того, как мы установили полки, берем и с правой стороны у нас, так сказать, закончено все с полками. Переходим на левую сторону и крепим. Крепим полки левой стороны принцип точно такой же закрепили закрепили вот я просчитал так чтобы кромка полочка приходила в линию с дсп и не выступала вровень с этой кромкой мне так показалось ну, как-то будет красивее и аккуратнее в общем все полки установили Одна полка у нас короче, чем другие, потому что здесь у нас такой вот своеобразный комод, Все. встроенный комод, назовем его так, полочки. То есть тут большие шухлядки. Она короче, потому что, чтобы она красиво смотрелась вровень, и здесь за счет ручек. Пришлось немножко утопить, чтобы ручки не цеплялись дверей. То есть, чтобы дверь не цепляла ручку и не билась, соответственно. Есть, конечно, другое решение. Можно было сделать до самого края. Я как-то об этом сразу не подумал, но это мой вам совет. Вы можете сделать полку тоже вровень, шухляду еще увеличить до самого края, но здесь вместо ручек, когда вы будете заказывать вы можете заказать просто такой вот полукруглый вырез и тоже, чтобы его закромковали, и вы будете открывать шуклятку. не за ручку, а как бы за этот вырез взяли и открыли ну, к примеру и тогда вы не крадете вот это расстояние у вас получится еще глубже сама шухлядка также можно сделать чтобы не делать декоративный вырез, а сделать здесь расстояние большое, чтобы так вот, например, рука туда пролазила. И вы берете за саму полочку сразу, за шухлядку и высовываете. Понятно, да? Значит, остановимся на самих шухлядах. Значит, внизу шухлят. у меня есть такая вот планочка. Она 5 сантиметров, декоративная. Решил сделать такую планочку для того, чтобы не мог же я сделать шухлядку в самый низ, она бы цепляла этот порожек такой направляющую. Вот. А так, очень маленькую нельзя сделать ее закромкованную. Это, по-моему, минимум, что можно было сделать. Ну, Вот я заказал, сделали и установил просто ее на такие деревянные чопики. Она даже у меня съемная. То есть я могу ее снять, там протереть, пропылесосить. Ну, в таком плане. Пыль же собирается. Дальше. Направляющие. От одного подписчика был вопрос, какие направляющие использовались. Значит, чтобы не говорить слух, смотрим видно да хорошая качественная фирма немецкая я раньше про нее не знал взял так наугад и не прогадал потому что очень хорошо работает никаких проблем с ней нету и достаточно легко устанавливалась Значит, дальше. После того, как установили нижнюю планочку, я собрал все 4 шухлядки. Размеры в чертеже я указал. Я вам потом подробнее расскажу по чертежу. Собрал 4 шухлядки. Собирались они при помощи комформатов по 2 штуки. Собирается квадратная форма такая. Дальше... После того, как вы собрали эту форму, мы делаем дно. Оно у меня из ДВП. Прикручено на саморезы. Кстати, как сделать шукляду, смотрите в этом видео. Вот Принцип точно такой же. Здесь... Направляющую я установил чуть ниже, но можно ее устанавливать просто посередине. Здесь есть такой фиксатор, который если нажать, то шухлядка полностью вынимается. И направляющие прикручиваются отдельно, как к самой шухляде, так и к боковой стенке. Значит, Тут просто мы вымеряем центр, рисуем линию. И здесь есть отверстие, выставляем ровненько и прикручиваем на эти отверстия эту сторону дальше если мы хотим ровненько все установить у нас должен быть внизу зазор миллиметра 2, ну 3 чтобы оно не касалось высчитываем расстояние как я это делал нижней планочки плюс э, плюс расстояние, которое у меня должен быть зазор, ну пускай 2 миллиметра берем и середину берем, например, фасада. Все это плюсуем, отмерили, нарисовали линию и прикрутили вторую направляющую, которая идет там по стенке. Все как бы ж, э, изначально мы фасад не прикручиваем просто поустанавливали направляющие самих шухлядок, всех четырех. А уже потом мы берем фасад, выставляем его ровно, чтобы он у нас был ровненько. Вот видно. Берем сам фасад, накладываем и уже изнутри крепим на саморезы. Прикручиваем. Конечно же, предварительно... К фасаду мы должны прикрутить ручку, за которую мы будем открывать, если она у вас будет. Чтобы потом не было видно этих, чтобы не через два dsp крутить, а через одно. Все прикрутили. Все у нас готово. Все замечательно. Верхушка. Данная верхушка крепится у меня тоже на обычных полкодержателях таких как и вот здесь комод готов все супер мне понравилось также кстати можно заменить данные полкодержатели. и скрутить просто на конформаты отсюда с этой стороны но ну, тогда у вас будет видны отверстия под конформаты надо клеить наклеечки а так вот красивее когда оно все ровненько и как бы не видно Никаких креплений Значит У нас готово все получается Кроме двери Далее После того как сделали Такие процедуры Я крепил шкаф К самой стенке Так как У меня нету задней стенки В шкафе Я просто покрасил стену белым, Белой краской и на дюбеля, на уголки большие прикрепил к стене я делал это для того так как у меня шкаф-купе и шкаф-кровать они соединены между собой то чтобы была дополнительная так сказать жесткость конструкции я использовал большие уголки с мощными дюбелями видно, да? Вот такой вот уголок на мощный дюбель прикручена к стене. Крутил вверху по двум углам над полками, чтобы не видно было снизу, когда смотришь. И в самом низу. Все, закрутил. У меня конструкция жестко держится, прочно прикреплена. Дальше надо было установить направляющие чтобы установить направляющие никакой сложности не надо так как они привезли мне уже отрезанные по размерам которые указаны в чертеже устанавливается она просто на саморезы сверните отверстие направляющие и прикручите саморезами в данном чертеже указано размеры под направляющие верхние 82 миллиметра пожалуйста учитывайте это Нижнюю направляющую мы значит верхнюю направляющую мы ставим ровненько заподлицо Вровень. а нижнюю направляющую мы крепим сейчас посмотрим на расстоянии. Значит, берем 2 сантиметра, если мы э, не учитываем кромку. 2 сантиметра без кромки. Все. Поприкручивали. Дальше ставим двери. Ну, Двери, я уже говорил вам, они устанавливаются очень легко. Поэтому никаких проблем нету. И в конце уже я установил эту нижнюю планочку. Она закреплена здесь магнит, здесь, здесь и в углу. То есть на четырех магнитах. Чтобы можно было открыть, там, пропылесосить или пол протереть, чтобы там пылюка все равно будет собираться. Почти готово. Осталось нам установить трубу для вешалок. крепление крепится на два самореза с двух сторон и просто труба одевается сверху раз одели все она держится плотно также у меня вот такой вот я себе заказал э, держатель ремней и галстуков он очень удобный выдвигается задвигается ну, мне понравилось захотите, тоже себе закажьте. Вот. Такой вот, собственно, шкаф-купе. Да, кстати, я не сказал вам, как уста... будете устанавливать нижнюю направляющую. Обязательно нужно туда задвинуть такие вот стопоры. Их 4 штучки, я указал там при чертеже. Вы их сбоку засовываете. Сюда попадает колесико и сама дверь стоит на месте. Шкаф купе готов. Я думаю, что получился достаточно хороший шкаф, аккуратный. Вот. Конечно, цену я не смогу вам назвать, сколько я потратил. Объясню почему. Так как я заказывал все вместе шкаф купе и шкаф кровать, то расходы у меня шли сразу и туда и туда. У вас же, если вы будете заказывать только шкаф, например, Материалов пойдет меньше. Также удешевить можно не делая данных шуклядок. Просто сделать полки. Это будет уже дешевле, потому что не надо дополнительно кромковать. Больше материала уходит. Вот. Также цена зависит от ДСП, какое вы используете. Потому что в зависимости от фирмы цвета Разная цена на ДСП. Также будете ли вы использовать зеркало или же просто глухую дверь. От этого тоже зависит цена. Поэтому такие вопросы, ну, сколько потратил, ну, не актуально, не буду вам высчитывать. Но скажу вам сразу, дешевле, намного дешевле, чем если заказывать на какой-то ферме полностью сборку также те размеры, которые я указал в чертеже, вы сможете сами под себя подрегулировать, что-то убрать, может что-то вам не надо, то есть все достаточно просто, если, как говорится, даже никаких трудностей нету при сборке, просто сверлите, прикручивайте, все просто, желательно кого-то вам в помощь, чтобы немножко где-то что-то придержал, самому будет тяжеловато такую конструкцию поставить. Ну на этом все. Подписывайтесь на канал. Будет еще много чего интересного. Будут разные видеообзоры. Смотрите. Всего доброго. Пока.